всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка в этот раз будет два в одном связано это с тем что здесь представлен беспроводной микрофон боя и чтобы подключить данный микрофон к смартфона здесь еще лежит соответствующий кабель ввиду того что в смартфоне используется мини-джек три с половиной на четыре пина или иначе еще называют ТРРС ну а в самой камере трехпиновый и в самом передатчике используется трехпиновый TRS Так, пришло это все в течение месяца, имеется в виду кабель. Ну а микрофон пришел достаточно быстро, потому что был приобретен в Российской Федерации. Кстати данная микрофонная система это два в одном здесь можно применять не только беспроводной вариант но и также применять петличку как отдельную составляющую то есть вы можете подключиться либо к смартфону либо к камере но для этого вам нужно будет использовать соответствующий переходник для того чтобы подключить к 4-пиновому микрофонному входу смартфона трехпиновый ТРС, петличного микрофона. Итак, давайте смотреть, что у нас находится внутри. Сначала начнем с кабеля, что он из себя представляет. Кстати, он похож на кабель, который используется в также в беспроводном микрофоне РОДЭ. Возвращайте часть денег за покупки в с кэшбэк-сервисом shops Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Ну и давайте посмотрим, что там находится внутри. Хотя уже все видно. Пришло в таком пакете. Помимо основного серого пакета. И внутри находится у нас вот такой кабель, где-то 50 сантиметров он вытянет. Как мы видим. Он растягивается. Специально сделан такой гармошкой. Ну и здесь у нас трехпиновый отличается черненький чтобы не перепутать, ну, а серенький у нас 4-пиновый соответственно разъем это для того чтобы подключать к приемнику, но ну, а это непосредственно к телефону, вот такой вот кабель и приступаем ко второму этапу это раскрываем беспроводной микрофон BOYE BYWM5 что из себя представляет коробочка вот здесь вот продемонстрирована такого плана вот что они себя представляют уже в виде фотографии не только в виде рисунков расписаны основные характеристики серийный номер ну и вот здесь вот позволяет осуществлять запись причем здесь осуществляется запись посредством на то есть оператор может переговариваться и давать указания ценным тому кто осуществляет трансляцию в виде микрофона то есть он слышит так называемое указание оператора и все записывается непосредственно на камеру в это время диктор говорит и слышит то что ему говорит оператор при этом оператор еще услышит то что говорит в микрофон непосредственно сам диктор вот такая упаковка это у них стандартная упаковка бело-синяя мы уже разбирали два микрофона один из которых Просто на смартфон устанавливается г образный Ну а второй вариант тоже беспродной микрофон, благодаря которому и также петличного типа, который взаимодействует. Но единственное, на расстоянии уже до 20 метров. Данный микрофончик можно использовать при прямой видимости до 50 метров, иногда и больше. Так, давайте скрывать, посмотрим, что находится внутри. Внутри у нас находится стандартная инструкция здесь уже у нас все на русском языке, представлена комплектация, кстати здесь можно управлять громкостью внутри как передатчика, так и приемника, как передатчика так и приемника основные передающие моменты описаны, все на русском языке, есть конечно китайский вариант и английский, но принцип тоже самый Расписаны основные параметры данного микрофона, кому можно, может застопить кадром. И все посмотреть. Да, кстати, питается как приемник, так и передатчик каждый от двух батареек типа 3А, ну либо аккумуляторов. Вот такой вот передатчик. Сверху для того, чтобы подключать соответственно микрофон петличный. И подключать наушники для того, чтобы слышать оператора переключение громкости, здесь есть клипсы, чтобы закреплять куда-нибудь, либо на ремень, ну, либо за одежду, дальше здесь нужно установить два аккумулятора типа 3А, что у нас есть слева, сейчас мы это все дело установим, и здесь есть переключение, вот отключен, дальше включение, и здесь еще есть фильтр низкочастотный, для того чтобы у вас все прекрасно записывалась вот такой вот у нас передатчик ну, здесь даже есть наклейка и второй вариант это приемник вот он такого типа здесь есть резьба 1 4 дюйма для того чтобы устанавливать куда-то на риге и так далее и также есть стандартный холодный башмак вернее разъем ну, холодный горячий башмак там на холодной это риги, горячей это непосредственно саму камеру устанавливать. Так, здесь уже есть разъем для подключения и наушника на микрофона, чтобы общаться с диктором и слушать что он вам говорит и линии непосредственно подключения к камере. Так, как раз вот этот вот кабель сюда и понадобится. Проверять мы будем на смартфоне. Дальше внутри у нас находится отличный микрофон, Тут длина около метра да около метра где-то, чуть побольше, метровая защита, но здесь она какая-то такая свободно движимая, надо закрепить чтобы не потерять и стандартный крокодильчик для того чтобы закрепить на одежде, здесь применяется трехпиновый ТРС подключение и так сразу же мы возьмем подключаем к микрофону дальше следующий у нас кабель для подключения камеры длиной где-то ну около 20-30 сантиметров 30 небольшой и здесь 3 TRS разъемы подключается один сюда другой к камере но мы возьмем другой вариант а именно новый и будем проверять на нем Подключаем сюда и подключаем к смартфону. Следующий у нас кабель. Ну, это наушник для того, чтобы слышать оператора. Стандартный наушник. Здесь также разъем 3 ТРС. И подключается передатчику, чтобы слышать. И последнее, что у нас остался. Кабель. У него длина тоже. Около метра, может ну, чуть побольше. Ну, около метра. Здесь, как видим, есть наушник, есть микрофон для того, чтобы передавать команды диктору. И также есть здесь уже четырехпиновый, как в смартфонах, ТРРС подключение. То есть подключается таким способом. Так, ну, по идее, оно все взаимодействует. Единственное, давайте сейчас еще подключим аккумулятор и посмотрим, как они будут взаимодействовать. Итак, давайте включать, смотреть, как они сопрягаются. ну и видим, что они уже сопряжены, достаточно быстро мигает, если они мигают. не быстро, то вот тогда в этом случае надо сначала приемник включить, нажать на плюс-минус вместе и потом то же самое проделать передатчиком, и давайте сейчас проверим работоспособность данных микрофонов беспроводного при помощи вспомогательного кабеля и двух смартфонов как мы обычно это делали в предыдущих вариантах когда проверяли тоже микрофоны Боя сейчас мы соберем некоторый сетап и начинаем Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона боя, который подключен через переходник к смартфону. Запись происходит на внешнее программное обеспечение без применения фильтров в монтажном программном обеспечении. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона петличного от комплекта боя через переходник, подключенного к смартфону через внешнее программное обеспечение с обработ. Фоткой, фильтрами, монтажки, в программном обеспечении. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона комплектного боя через переходник, подключенный к смартфону, на внутреннем программном обеспечении. Камера без применения фильтров программного обеспечения, монтаж. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона боя, подключенного через переходник к смартфону во внутреннем программном обеспечении камера с применением фильтров программного обеспечения монтажки. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. раз два три четыре пять проверка микрофона беспроводного боя на смартфоне во внешнем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажки раз два три четыре пять проверка микрофона раз два три четыре пять проверка беспроводного микрофона боя подключенному к смартфону во внешнем программном обеспечении камера с применением фильтров в программном обеспечении монтажки раз два четыре пять проверка микрофона раз два три 4 5 проверка беспроводного микрофона боя к смартфону во внутреннем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажки раз два три 4 5 проверка микрофона раз два три 4 5 проверка беспроводного микрофона боя подключенного к смартфону во внутреннем программном обеспечении камера с применением фильтров в программном обеспечении монтажка раз два три 4 5 проверка микрофона Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона из комплекта боя, подключенного через переходник к смартфону. во внешнем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка петличного микрофона из комплекта, подключенного через переходник к смартфону. Во внешнем программном обеспечении с применением фильтров в программном обеспечении Монтажки. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Раз, 2, 3, 4, 5. Проверка петличного микрофона БОЯ из комплекта, подключенного через переходник к смартфону во внутреннем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажки. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка петличного микрофона БОЯ из комплекта, подключенного через переходник смартфона на внутреннем программном обеспечении камера с применением фильтров в программном обеспечении монтажки раз два три четыре пять проверка микрофона 1, 2, 3, 4, 5. Проверка беспроводного микрофона боя, подключенного к смартфону через внешнее программное обеспечение камера. Без применения фильторов в программном обеспечении монтажка. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка беспроводного микрофона боя. Раз, два, три, 4, 5. Проверка беспроводного микрофона боя, подключенного к смартфону на внешнем программном обеспечении камера. С применением фильтров в программном обеспечении монтажка. 1, 2, 3, 4, 5 проверка микрофона 1 2 3 4 5 проверка беспроводного микрофона боя подключенного к смартфону во внутреннем программном обеспечении камера без применения фильтров программного обеспечения монтажка 1 2 3 4 5 проверка микрофона боя 1 2 3 4 5 проверка микрофона боя беспроводного подключенного к смартфону во внутреннем программном обеспечении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 Итак, я вам продемонстрировал беспроводную систему микрофонов боя by 5 как он взаимодействует между собой при передаче звука и также продемонстрировал работоспособность кабеля благодаря которому подключается к смартфону каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил вашему вниманию Всем спасибо за внимание кому это было полезно